Под ее форму Вы черепа. тоже блестите, у вас тоже панальный крем наложен? Нет, я алкоголик. Э. Ну, вообще, заебись, блядь. На заставку ролика поставлю, блядь. Здорово, ебачки, как дела? Э, неплохо. А что ты такой лысый? Война забрала всю хуйню. Вообще, как барак? Бы рак. А? Ну, прости, блядь. Здравствуйте! Привет! Идра ответ! Breaking bad? Идра ответ! Да, кстати, да. Пизда. Волтер Хартвалович Вайт. Ааа! А я думал, что. Ебать, нихуя себе, чрт, чувак! Чувак, это ревчик. Да ты охуел! Да бля, ебать! Чувак, ты шо? Россияне такие одаренные. И ебаться. А ты откуда? Фу, это где? Фу, это Россия. Это. Величайшая Это Россия? Великая шада. Пошел нахуй со своей России. Понял. Великий кранаты, великий педоранг, блядь. Сьюзен Мамбит, Вольтер Уайт. Вольтер Уайт? You know my name? You Walter White, Heisenberg. You know my White? name? Heism Heisenberg. Yeah, you don't know my fucking name. Oh my fucking god. Breaking Bad. <laughs> <laughs> Just... yes. А вы из какого города? Украина. А там уже похуй с какого города. Похуй, да. Похуй вообще. Потому что Украина единая, блин. Единая, да? Нет. А как Уган... раз была. Да, Мо может быть, Суганская. Уганска? Суганская? Я могу кое-что быть. Красавчик. Ну давай, ч, с ты из Суганска? Давай, кто, кто твой господин? Ну чё, сразу будем нахуй друг друга посылать, или поговорим? Давай, базарь! Давай. Ну, не волнуйтесь, ребята, мы скоро вернемся. Держитесь крепче за штанишки, вы еще не так такое увидите.